Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, попали на канал Сегодня мы разберем с вами пробитие уровней Мы научимся заходить на пробитие Определять эти пробития И научимся по ним торговать Сегодня у нас будет теоретическое видео а, У меня есть плейлист на канале С торговлей в режиме реального времени Можете посмотреть а, Сегодня мы будем разбирать только историю Плюс ко всему, эту историю мы в принципе Торговали, да а, Вчера у нас вышло видео по Форексу В режиме реального времени я торговал Зашел на пробитие данного уровня сопротивление и словил как раз таки это пробитие. И сегодня давайте разберем каждый конкретный пункт, который мне помогает определить пробитие. На пробое уровня я заходил очень-очень много и очень-очень часто. Это была моя основная стратегия, когда я только начал торговать. Поэтому я могу вам передать много опыта по данной схеме работы. Итак, вы решили зайти на пробитие. Как его определить? Во-первых, нам нужно посмотреть на тренд. Тренд у нас идет восходящий. Здесь есть прекрасная трендовая линия, от которой цена отскакивает. Также, каким образом у нас происходит пробитие? Пробитие обычно происходит при выходе из диапазона. Представим, что цена у нас движется в коридоре от уровня к уровню. И выход из этого диапазона как раз таки будет называться пробитием. В данном месте это пробитие уровня поддержки. Кстати, сегодня вы будете очень удивлены, поскольку я научу вас с одной такой ситуацией. Находить сразу и пробой и отскок То есть одна ситуация будет считаться и пробоем и отскоком Это абсолютно противоположные понятия Но сейчас вы увидите, как все это делается Напоминаю, что анализ это очень-очень субъективная вещь Давайте я сразу скажу, чтобы вы не парились особо Допустим, идет у нас тренд восходящий Восходящее какое-либо движение Сверху находится у нас уровень сопротивления На этом уровне, около этого уровня возник коридор И в данном коридоре у нас есть диапазон. В данном диапазоне есть свои уровни поддержки и сопротивления. При этом сверху у нас также находится более масштабный уровень сопротивления. И выход из этого диапазона будет считаться одновременно и пробитием уровня поддержки и отскоком от уровня сопротивления. То есть представьте себе, то что для кого-то будет простым отскоком, для кого-то является пробитием. А для кого-то и темы и тем одновременно. Вот такая вот субъективщина есть в анализе. Так вот, это прекрасный пример и второй признак пробития. Нам нужно определить тренд и уровни. Если у нас идет восходящий тренд и цена натыкается на какой-то масштабный, глобальный уровень сопротивления, то, естественно, пробитие нужно рассматривать вниз, поскольку потенциал, вероятнее всего, будет заточен на понижение. Особенно при такой формации тройная вершина, которая указывает на понижение. Если же у нас нет каких-то масштабных уровней и идет обычный тренд, как идет тренд, у нас... Движение, потом консолидация, движение, коррекция и так далее. И на пути цены встречаются различные локальные уровни. Давайте я выберу другой цвет. Локальный уровень, допустим, у нас будет вот здесь вот и вот здесь вот. Это обычные локальные уровни, они не масштабные. Масштабные уровни смотрятся на более больших тайфреймах. Они ярко выражены и очень заметны всеми трейдерами, а локальные уровни люди могут даже не воспринимать. Поэтому их лучше смотреть на более мелких тайфреймах. Плюс ко всему, если вы решили отрабатывать только пробитие, то важно заходить только на пробитие локальных уровней. Итак, если у нас идет тренд, и на его пути нет каких-либо сильных масштабных уровней, то важно рассматривать пробитие строго по тренду, на пробитие локальных уровней. Идет у нас восходящий тренд, мы рассматриваем пробитие вверх. Идет нисходящий, мы рассматриваем пробитие вниз. Уровни масштабные смотрятся на более больших тайфреймах. А, далее, если у нас сверху или снизу есть какая-то сильная область, хоть сильная область, цена на нее натыкается, то мы рассматриваем пробитие уже против тренда. Еще раз нарисовал а, пробитие против тренда только если возник диапазон, из которого вообще можно выйти, потому что отскок может быть также и вот таким вот моментальным. А вторым очевидным признаком является поджатие. Поджатие к уровню или же восходящий или нисходящий треугольник. Давайте я нарисую. Вот здесь есть уровень у нас сопротивления. Идет движение цены. Постепенно наши минимумы повышаются. Цена поджимается к уровню и в конце концов, вероятнее всего, произойдет пробитие вверх. Та же самая схема и с пробитием вниз. Но напоминаю, что треугольник это одновременно и фигура продолжения тренда и разворота тренда. Он может пробиться в любую сторону. Если уровень сверху будет достаточно сильным, у нас произойдет поджатие. И скорее всего цена пробьется вниз. Пробьет треугольник вниз. Но я не рекомендую целенаправленно заходить именно на пробитие треугольника восходящего вниз. Поскольку все-таки поджатие вверх, а оно повышает вероятность движения вверх. Поэтому это также запомнили. И еще одним признаком пробития будет наличие тестирования уровня. Давайте я нарисую, что я имею в виду. У нас цена движется в диапазоне, и постепенно она все чаще и чаще начинает тестировать уровень. Это также может быть похоже на треугольник, но на больших тайфреймах это, наверное, будет не видно. А далее вам нужно будет перейти на мелкие тайфреймы, и там уже на мелких тайфреймах цена будет опять же все чаще и чаще тестировать уровень. Чем чаще цена тестирует уровень, тем выше вероятность пробития. Давайте я прямо на примере покажу, что я имею в виду. 15 минут тайфрейм открываем. Мы весь этот анализ проводили с вами в реальном времени. Смотрите. Мы заходили на пробитие данного уровня. И вот у нас происходит поджатие. Всей этой картины, когда мы заходили, еще не было. У нас существовало только вот это вот место. И заходили мы вот здесь вот. Я отметил точку входа. Вот у нас пример поджатия. А не очень хорошо его видно Давайте все-таки я поищу еще что-нибудь Чтобы было более-более понятно Смотрите, вот хороший пример поджатия Это тайфрейм 5-минутный Рисую уровень сопротивления И рисую само поджатие Восходящий треугольник Это ситуация с пробитием на развороте тренда То, что мы сейчас обсуждали Шел у нас краткосрочный тренд на понижение Образовался восходящий треугольник На уровне поддержки И произошло пробитие вверх Пробитие локального уровня Давайте я немножко отдалю. Вот у нас восходящий тренд мы видим. Уровень поддержки есть хороший. Вот он. То есть все условия здесь соблюдены. Итак, возвращаемся к нашему примеру. Далее, тестирование уровня. Я увидел на часовом тайфрейме. Смотрите. Провожу опять же линию. Что мы видим здесь? Мы видим тени. Тени от уровня. При отскоке от уровня. В прошлом теоретическом видео мы разбирали вот такую вот формацию, как отскок от уровня, как сигнал на понижение. Мы разбирали данную формацию с тенью сверху, является она сигналом на понижение, мы разбирали также при тренде на повышение вот такую вот формацию, уже с тенью снизу, и при подтверждении данная формация указывала на понижение, если здесь у нас образуется красная свеча. А теперь представим, что мы это все дело перевернем. У нас идет восходящий тренд. Образуется свеча с тенью сверху Это у нас сигнал на понижение Но вместо того, чтобы идти на понижение У нас начала образовываться свеча на повышение И уже при тренде на повышение Та же самая свеча, которая указывала на кучу сигналов Теперь указывает уже на дальнейшее повышение На пробитие Почему? То есть тень нам указывает на то, что цену выдохнули с уровня Цена готова к движению вниз Но вместо того, чтобы пойти вниз Цену удерживают и быки Настроены серьезно Они стремятся продавить цену Это видно вот по данной формации И вероятнее всего Цена идет к пробитию уровня И если сил у быков много Это мы смотрим тренд, мы смотрим свечи Размеры свечей, то уровень Скорее всего продавит, то есть тени Также указывают на тестирование Уровня, но значение не имеет Только если у нас образовалась Уверенная свеча, которая закрылась Либо на максимуме этих свечей либо превысила максимум и закрылась чуть выше. Тогда это указывает на силу покупателей. Напоминаю, что здесь находится уровень сопротивления. То есть свеча у нас должна закрыться выше максимумов. Это еще один признак пробития. Уровень у нас тестируется, тестируется, тестируется все чаще и чаще. И потом цена резко выходит за максимумы. Вот это хороший признак для пробития. И плюс ко всему это можно заметить на минутном тайфрейме. Даже я бы сказал, это нужно замечать на минутном тайфрейме. Именно таким образом я заходил на пробитие четко в тот момент, когда оно совершалось. Ровно перед импульсом. Вы можете посмотреть мои старые видео и это все найти. Теперь, как отрабатывается пробитие на форексе и на бинарных опционах. На бинарных опционах у нас существует время экспирации. И что рекомендую делать. Если вы уверены, что пробитие произойдет именно в тот момент, когда вы зайдете, то есть все факторы уже для пробития есть, вы заходите на небольшое время экспирации и ловите импульс. Плюс этого в том, что пробитие может быть ложным. То есть в любом случае по времени экспирации вы получите свою прибыль, потом цена может вернуться, но вы уже свою прибыль получили. Если же вы не уверены в пробитии в данный конкретный момент, то вы подбираете время экспирации чуть подольше, побольше время экспирации пробираете с запасом. В том случае, если вы уверены в пробитии, но не уверены произойдет ли пробитие именно тогда, когда вы зайдете, тогда вы подбираете время экспирации побольше. Потому что может произойти ложный пробой, цена может откатиться, потом еще повторно протестировать уровень и так далее. Это что касается бинарных опционов. Теперь на Форексе. Вы могли заметить, я заходил в предыдущем видео на Форексе. Я нашел поджатие, восходящий треугольник. Вот у нас происходит движение цены, поджатие к уровню. К примеру, мы решили зайти в данном месте, где ставить стоп-лосс. Стоп-лосс ставить а, ниже Минимума треугольника, вот здесь, в данном месте. Почему именно так? Цена обычно, если совершает неудачную попытку пробития, возвращается обратно и пробивает треугольник уже вниз. Докуда она идет? Либо до уровня предыдущего минимума, вот до сюда. Потом, возможно, повторная попытка пробития. И каждый вот этот вот локальный минимум будет хорошей опорой. Хорошим уровнем поддержки То есть даже если после треугольника цена совершит неудачную попытку У нее будет еще множество шансов, чтобы пробить этот уровень Стоп-лосс ставим ниже образования самого поджатия Давайте я покажу на примере, где я поставил стоп-лосс и как я заходил Это М5, та же самая ситуация вчерашняя Вот уровень сопротивления Вот поджатие Зашел я вот здесь вот Примерно в данном месте я зашел Произошло у нас сложное пробитие в данном месте. Цена а, пробила трендовую линию треугольника. Дошла до уровня предыдущего минимума. И потом совершила повторную попытку пробития. Удачную. Стоп-лосс у меня стоял вот здесь. Вот жирная линия, здесь у меня стоял стоп-лосс. Со стоп-лоссом разобрались теперь о прибыли. Это касается также и бинар опционов и форекса. Нам нужно место чтобы цена совершила импульс после пробоя. Нашли мы уровень сопротивления, который будет пробиваться и до куда цена обычно идет. Цена идет от уровней к уровню. А Ближайший сильный уровень у нас находился в данном месте. Видно это по отскокам. И на видео я сказал, что цена дойдет именно вот до сюда, потому что это ближайший сильный уровень. Как видите, это произошло на самом деле. Места было предостаточно, а соотношение Тейк профиты стоп-лосса было 5 к 1. То же самое касается и бинар опционов, а, Но там важно подобрать время экспирации. На бинарных опционах такие-то фреймы не торгуются обычно. Перейдем к примеру на М5. Вот сразу хороший пример. Здесь у нас был локальный уровень поддержки. Присло поджатие к уровню. Уровень пробился. И где был ближайший сильный уровень поддержки, чтобы цена от него отскочила. В данном месте, где находится скопление. И вот столько места было, чтобы цене пойти. Обращайте внимание на размеры свечей при подборе времени экспирации. Смотрите, вот у нас свечи, достаточно они большие, и примерно прикидывайте расстояние, во сколько свечей будет движение. Давайте еще раз, что я имею в виду. Вы, допустим, нашли вот эту вот свечу, вот эту вот, и представьте, сколько будет свечей таких же до этого уровня. И на основе этого подбирайте время экспирации. Но учитывайте также то, что может произойти ретест. Поэтому нужно подбирать время за экспирации не слишком маленькое и не слишком большое. Ретест может произойти сразу после выхода из диапазона, а не через какое-то время, как в этом случае. Итак, вот мои рекомендации. Смотрите размер свечей, прикидывайте это расстояние. И считайте, сколько свечей здесь вместится. Все просто. Здесь тайфрейм 5-минутный. Мы посчитали три свечи. Время экспирации 15 минут. Итак, друзья, я думаю, много полезной информации по правительству уровней вы получили. Вчера мы отрабатывали практику, сегодня теория. Можете посмотреть вчерашнее видео, кто не смотрел. На Форексе мы заходили. Обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным. Подпишитесь на канал, кто еще не подписан. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Пишите комментарии в поддержку, я стараюсь для вас каждый день. А вы меня этим очень мотивируете. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем желаю всего самого наилучшего. Всем профита. Побеждайте, друзья. И всем пока.